Зукул, зукул и еще раз Зукл. Дальше продолжать не буду, обещал без эмоций. Добрый день, дорогие друзья, подписчики, зрители канала. Я Игорь Черноусов и вторая часть нашумевшего ролика в кавычках о Константине Терентине, лидере в кавычках, человеке, который опять нас зовет в светлое будущее. Ну, как я уже сказал, первый ролик вызвал ответ реакцию у сетевиков хотя я считаю что этих людей вообще нереально чем то оскорбить вот. но люди оскорбились и типа встали на защиту константина терентина лидера млм правда стало всего лишь 14 человек а нет извините 16 человек то есть 16 человек сказали что константин Терентин прав Это из много многотысячной армии людей которых видимо а счастливее этот замечательный лидер MLM. Видимо, не так уж их много, потому что всего лишь 16 человек. Потому что люди, которых Константин Терентин кинул в проекте, ну, например, Diamond Profit Center, да, ну, вряд ли ему скажут спасибо. Вот я, например, не знаю, за что сказать этому человеку спасибо. За потраченное время, за то, что проект закрыли и даже никого не оповестили об этом. То есть, видимо для константина терентина люди которых он зовет в светлое будущее это просто заработать свои 300 долларов в день как он пишет да? Наверное, для него это люди которые но ну, не требуют никакого внимания да он их использует для того чтобы просто тупо зарабатывать деньги но у меня другое отношение к людям да я бы например плохо спал бы если бы вот так вот поступил с таким количеством людей я писал Константину Терентина, что главное не деньги, все-таки, да, то, что свою карму он уже испортил. Но не буду об этом. Для чего и с какой целью и для кого я снимал первый ролик? Я его снимал абсолютно не для сетевиков. Вот. И даже не для того, чтобы сказать «спасибо» в кавычках Константину Терентину. Да. Я этот ролик снимал вообще-то для людей, которые хотят начинать свой бизнес в интернете, да, особенно раскручивать себя в социальных сетях, потому что ну, это то, что необходимо делать, это эффективно работает. Да. Этот ролик я снимал именно для них. Почему? Потому что люди, начинающие, люди в принципе не знают, что сделано в плане продвижения в соцсетях, да, и тут бац зукол, да, но даже не сам зукол, а тут бац Константин Терентин со своим видением, как использовать этот инструмент. А он понятия не имеет, как его использовать. Почему? Потому что те советы, которые дает Константин Терентин по использованию сервиса, то есть типа спамте, ребята, там по тысяче объявлений кидайте в Facebook, и вам будет все нормально и будет у вас счастье. Вот так может говорить человек, который ну, понятия не имеет о том, что вообще делается в плане продвижения в социальных сетях. Константин Терентин, возможно, как человек, который может там, вешать лапшу на уши, там, строить какие-то структуры сетевые, скорее всего, и разбирается. Но как технический специалист, он вообще ноль. То есть на конкретный вопрос, там, Константин, что же делает ваш сервис для Ютуба? Константин ничего не смог ответить и решение всех его проблем это просто забанить человека на конференции, ну конкретно меня, чтобы он не задавал такие вопросы, чтобы Константин был звездой вот до тех людей, которые его слушают, да, которые, еще раз говорю, не знают, что сейчас есть в плане продвижения в социальных сетях. А этих инструментов колоссальное количество, ну, поверьте мне, колоссальное количество. Кому интересно, я на своем канале делаю обзоры тех инструментов которые я пользуюсь у меня есть набор моих инструментов которыми я пользуюсь как которых я получаю эффект причем я постоянно тестирую новые вот я э, ознакомился с Зуколом но я не делал его ни... в своем ролике никакой обзор когда я делаю обзоры я его тестирую вот я лично для себя понял что вот для меня этот сервис не нужен почему потому что э, все что есть в Зуколе у меня решается с помощью других сервисов. Вот возможно кому-то, когда все в одном месте, там может быть по-простому, да, это, это и удобно. Но еще раз подчеркиваю, я не делал обзор сервиса, я его сделаю, если так нужно, хотя мне жалко времени на это. Я, я записывал ролик о правильном использовании сервиса. А то, что предлагает делать Константин Терентин, это ну, неправильное, абсолютно неверное использование этого сервиса. Если вы занимаетесь или хотите заниматься продвижением в соцсетях, ну хотя бы просто вбейте в поиски там того же самого Яндекса, там автопостинг в социальные сети, либо там продвижение в социальных сетях, вы увидите, какое колоссальное количество сервисов есть и как это вообще надо делать. Предложение тупо память в Facebook это просто угробить свой бизнес. А так может использовать инструмент только Константин Терентин, который вообще не разбирается в этом. Он не знает самого инструмента не знает возможности зукова и не собирается их изучать поймите то есть что важно константину терентьеву главное чтобы набрать людей срубить с них бабки да а дальше там трава не расти вот поверьте что если вы так будете использовать этот инструмент если вы не будете сами изучать интересоваться что сделано то успеха у вас вообще никакого не будет потому что за спам сейчас банят то есть, возможно, для Константина Терентина это открытие, но за это банят, и причем банят уже все. То есть, начали в почте, потом в социальных сетях, сейчас скайп за спам банят. Банят все. А тут появляется Константин Терентин с таким вот, блин, замечательным предложением, я решу все ваши проблемы, спамьте, ребята, и вам будет счастье. Но кто так может заявлять? Вот что об этом человеке, как о специалисте техническом можно сказать? Куда он зовет людей? В никуда. Вот. Но еще раз говорю технический обзор сервиса я, возможно, сделаю. Хотя тратить на это время не хочется. Я вообще жалею, что я в это вот все ввязался. Ввязался только по одной причине, потому что я не люблю, когда людям парят мозги. А вот Константин тирентин любит это делать. Он любит парить мозги. То есть парил всем с Diamond Profit, да? Обещал, там просто взял его, закрыл и никому ничего, блин, не сказал, что, как, чего и почему. Но ему это, видимо, не интересно. Сейчас взялся за другой сфер. Вот я почитывал там некоторые комментарии, которые пишут у меня на канале. Правда, вот Константин Терентин почему-то на своем канале э, отключает возможность комментирования своих роликов. Но просто если он так уверен в своей правоте и так вот позиционируется как специалист, то почему бы их не включить? Почему бы не дать возможность людям высказывать свое мнение? Я лично это не понимаю. Ну и в заключение я отвечу вот на один комментарий, который там Константин, видимо, первым написал о деньгах, о кидании на деньгах и так далее. То есть он рассказал вот о той мега штуке, о, том, о мега услуге, которую вот оказывает Зукал. То есть за один доллар вы можете, скажем так, воспользоваться этим сервисом, пользоваться им целую неделю. Значит, опять же, кого это может впечатлить? Вот такое, такое такая услуга. Опять же, людей, которые ну, не в курсе. И вот мне за этих людей ну, реально обидно. Вот я для вас вообще-то снимаю эти ролики. Понимаете, дело в том, что дать на халяву что-то попользоваться, это нормальный маркетинговый план, который используют все. Причем, причем в большинстве сервисов продвижения. Есть такая услуга. но ну, вот, например, посмотрите, можно взять какую-то демо-версию скачать продукта и попользоваться вообще бесплатно. Может быть в каком-то урезанном варианте. Но представление об этом продукте вы будете иметь. Причем демка она может работать достаточно долго. Иногда вообще можете работать только в демо режиме, если вас это устраивает. Да? То есть в нормальных сервисах зарубежных, например, ну вот показываю классный сервис создания профессиональных лейдинг да, пейдж э, страниц захвата, подписки и так далее. Здесь вы вообще можете попользоваться сервисом месяц, целый месяц пользуйтесь полном объеме сервисом, а потом просто пишите и скажите, ребят, ну извините, там не понравился он мне, и вам возвращают деньги. Почему? Потому что авторы знают, что сервис классный, и к ним придут и не уйдут просто так. Вот. Либо вообще, вот как в <laughs> Leding Trade, можно попользоваться сервисом бесплатно. О том, что м -м, сделано в плане продвижения в социальных сетях. Ну, просто Константин Терентин не знает. Я вот вам так вот для примера покажу хотя бы... Но всем уже известный до боли OnlyWire, то есть сервису, которому там бог знает сколько. Вот мне тут кто-то писал, что OnlyWire не может э, постить на группы и на паблики Фейсбуке. Ну вот посмотрите, друзья, вот, пожалуйста, паблики Фейсбука, а вот, пожалуйста, группы Фейсбука. Подключайте, он будет постить. Просто для постинга в группы Фейсбука. Но ну, есть замечательные скрипты, которые работают вообще на порядок. Но опять же, об этом ну, как-то не хотят говорить, утаивают и так далее. Вот. Есть еще вот такой вот замечательный сервис, он мне очень нравится. Здесь вам за 5 долларов свернут горы и заново их построят. То есть, сделано всего очень много. Понимаете? Все это есть, давно есть. Всем этим можно пользоваться. Понимаете? Вокруг этого не выстраиваются никакие пирамиды MLM. Да? Вот нужно просто честно говорить людям, что есть, и чтобы люди сами выбирали. Да? Еще раз повторюсь, каждый выбирает, что ему нравится. Возможно, для кого-то этот звукол будет решение там, всех проблем, когда все в одном месте. Пожалуйста. Но, но, если вы идете в этот сервис только вот ради того, чтобы им пользоваться, но ну, вы все-таки промониторьте ситуацию. Узнайте, что есть. И пожалуйста, не подписывайтесь под людей которые вообще понятия не имеют, как этим сервисом пользоваться. Я говорю о Константине Терентине. Поищите людей, которые разбираются, которые вам могут посоветовать, как все правильно сделать, как продвинуть себе грамотно, без банов аккаунтов в этих социальных сетях. И вот под этих ли вот с этими людьми надо работать. Если, конечно, вам нужно срубить бабок, да, Константин Терентин говорит, что вот он там зарабатывает кучу денег, что каждый день он зарабатывает по 300 долларов, да, на чем? на привлечение людей в эти структуры на обещание им по непонятно чего да а потом когда эти структуры разваливаются константин переходит в другую структуру вот и говорит что там блин, еще лучше да про ту забывает у него никаких угрызений совесть но ну, вот с такими людьми но ну, нельзя работать это вообще это по человеческим нормам неправильно если вы считаете что я не прав пожалуйста комментируйте только объективно пишите в чем конкретно я не прав а вот эти вот общие рассуждения которые мне там понаписали <смех> листы такие. Ну, пишите, пишите, пишите. <смех> Всем спасибо. До свидания.